Господи, я опять тут? Как? Ладно, надо бежать отсюда. А, как голова, ноги болят. А. А. А. А. А, зачем это все в такой тюрьме плохой? Так, надо бежать отсюда. Эх, наконец-то свобода. Все, я теперь свободный навсегда. Оп. Шахта прикольная. Тут бы надо что забрать себе. А, нога. Хм. Наверное туда. О, вода меня спасла. А нет. О, а, ноги. Ух ты, железо. нас ж такое редкое золото. Лава. Надо быть поаккуратнее здесь. Блин, как же я не люблю тут ноги ломать. Я не знал, что в шахте есть ковер. На какой то домик тут бы надо поселиться тут очень классные вещи тут я и буду жить надо просто положить сюда все вещи и поспать наконец-то уже несколько дней не спал